Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Мы по-прежнему находимся в городе Припять. Сейчас мы пришли к такому водоему. Влад только что говорил, как он называется. Я забыл, как он называется. Водоем, как называется. старик. Мы пришли сюда, потому что, когда я собирал свой рюкзак в зону, я туда положил спиннинг и катушку. По дороге сюда, пока ехали, я еще купил блесну. В общем, сейчас из любопытства просто пару раз закинем здесь спиннинг. Вдруг нам повезет, что-то мы поймаем. Итак, ребята, я уже достал спиннинг с рюкзака. Вот такой вот. У меня спиннинг, вот такая катушка. Еще по дороге, когда мы сюда ехали, я в магазине купил такую вот блесну. Еще я купил несколько крючков, грузиков и один поплавок. А в общем, на поплавочную рыбалку мы сегодня с вами не пойдем, потому как... Я не взял вообще на что ловить Я думал, что будет у кого-то хотя бы какая-то булочка, кусочек хлеба Но ни у кого ничего не было Поэтому, ну, будем пытаться закидываться только на хищную рыбу Влад Резлом здесь уже, короче, делает забросы У него со мной челлендж Кто первый поймает рыбу, тот получит штуку баксов Только проблема в том, что я в этом челлендже не участвую Что что ты ногой почти в этой уже радиационной воде Так, ладно, ребята, давайте отойдем отсюда, чтобы не мешать Владу Хотя да, нет, я в этом правда? месте сделаю один заброс Сейчас напугаю тут всю рыбу и потом перейду где-то да. туда левее о да ладно. Серьезно? О, это неправда. Это, это не мутант был. Мутанты в миллиард. Все временем все делает. первый бросок. Эй, так. Кто? Сделали, ребята, первый заброс. Ждем, когда какая-то щука клюнет. Здесь, по идее, рыбы должно быть очень много, потому как ее, в принципе, здесь никто не вылавливает. Только я и Влад. Поэтому надеемся, что Клев должен быть. Кстати, ребята, вам, наверное, не видно в камере, но я видел, что где-то вот тут проплыла рыбка какая-то, визуальная, такая какая-то красная перка, ну, понятно, она не хищник, она, короче, не будет вестись на мою блесту, кстати, я должен был бросать там, где Влад, а Влад здесь, где я стою, я, короче, решил пару раз с места Влада бросить, и он пошел на мое место, в общем, Влад второй раз, когда забросил, у меня уже была поклевка какая-то, но рыбка сорвалась, я, конечно, с ним не участвую в челлендже, но хотелось бы все-таки первому поймать рыбу, на блесну что-то не клевало. Мы решили все-таки привязать сюда к удочке поплавок. Вот, короче, такой у нас поплавок есть. Мы долго думали, на что ловить. И оказалось, в хате той, где мы сегодня спали, была буханка хлеба. Она, правда, немножко залежалась там. Но какая, конечно, уже есть буханка хлеба. Я думаю, здесь сбоку можно немножечко хлебушка оторвать. И, надеюсь, рыбка будет его кушать. И мы хотя бы, чисто для галочки, одну рыбку сегодня поймаем. Я очень аккуратно извлек из этой буханки вот такой вот кусочек хлеба, чтобы не трогать плесень. Потому что Владимир Волк говорит, что она может через поры попасть yeah. в пальцы В общем, сейчас попытаюсь что-то с этим клебушком сделать И будем закидывать удочку Ты даже рыбу никогда не ловил а -а. На велике не ездил Нет, рыбу никогда не ловил Но он один раз с отцом только в Майнкрафте Майнкрафт играл Ну в Майнкрафте его... Но это хоть что-то ты делал в жизни В Майнкрафте, да В Майнкрафте башился Я, конечно, тоже, типа Не особо рыбак, но б***ь В детстве жизнь потрепала Всякого пришлось Один раз я ездил, все. С отцом рыбалку Ну все, вон наш поплавок Видимо, слишком большую глубину я сделал. Давайте еще раз перезакинем. А чуть Или грузика мало просто. На грузика мало просто. Ну, можно, в принципе, и на лежачий поплавок ловить. Все, рыба уже клюет. Видели? А что это было? Да, она клевала и подняла поплавок. Блин, я уже думал... Кстати, очень быстро на хлебушек. Влад черезнов поспорил со мной на 1000 долларов. Кто первый вытянет рыбу, тот получит 1000 долларов. Правда, я с ним не спорил, но все равно выиграть хочу. Заберу у Влада монетизацию за 6 лет. Все, ребят, смотрите. Да, все А, посмотрите. сорвало. Тихо-тихо-тихо. Ребят, не знаю, успел ли я запечатлеть этот момент. Я тебе говорю, на поплавок в 5 раз пиздец. Пись же, ловит ловится Так, последний заброш Петарда была пранк С Лё, а за Зачем? Мы только рыбу почти поймали Ловили, ловили мы рыбу Попросил Артем забросить Сразу у тебя хлеб слетел да? Вынимай, да? Это я настолько профессионал Я думал, ты сейчас просто вытянешь и За подлодку сделаешь, выиграешь тысячу долларов Есть хлеб еще? Надо сказать, ловись, рыбка большая и маленькая ага. Вот, кстати, у меня там и клюнула так, которая сорвалась. Опусти леску на воду. Вов, тяни, тяни, тяни, тяни. тени. Ну, ну, ну. Вот это мы рыбаки, ребята. Yes, Молодец, чувак. Давай, бум. <share> <share> Все, Офигеть, брат, базу, смотрите, бачу, чернобыльская бачу. рыба. Давай дезиметр бегом. Дазиметр давай. Дозиметр. Фонит. Она Короче, же в воде, в Короче, ребят, реально очень смешно такую рыбу ловить. Но мы специально ее. Вообще, вообще для чего мы ловили рыбу? Мы же ее кушать Только не по будем, потому что это Чернобыль. Мы хотим померить ее радиационный фон. Ребята, очень смешно, что мы сергем трейсером полчаса ловили. Ничего. Артем закинул второй раз. И поймал. Ага. Я, кстати, так и знал, что будет западло а, ну, такое, что а ну, мы тут ловили, ловили, ловили, ловили. В руках не держи. Давайте, короче, ребят, чуть не убежала, Даляем вот, вот сюда положим ее. Лутаться, Давайте быстрее, чтобы еще отпустить ее можно было. Мне кажется, сейчас фон ковша Тихо, нет, упадет сейчас. Упала. Ну, упала там вода, если что. Все, убежала. Западло. Короче, мы ее фон так и не померили. Ну, она вроде не фонила. На самом деле, ребята, я повесил последнюю балабушку хлеба. Он просто такой очень мерзкий тот хлеб, не хочется его в руки брать. Ну что, рыбу словили. Можно сказать, рыбалка в Чернобыле удалась. У меня даже поднялось настроение. Давай, пить. Жаль, конечно, не поймал. Ну, ничего страшного. Бывает. Главное, что мы ее поймали. Штуку баксов. Штуку баксов давай. Вот мы, ребята, продолжаем ловить рыбу. Короче, Артем немножко еще размочил этого чернобыльского хлеба. И сейчас будем ловить рыбу. Ловись рыба. Меня ж мушило на двух. И хлеб разлетелся. Вс, идем отсюда. Сейчас подруг придет еще на этот шум. Все, пошли, пошли, ребят Все, ребята, уходим с места преступления Потому что мы, наверное, считаемся теперь браконьерами Из-за того, что мы такую большую-большую рыбешку выловили Ну, наверное, дело не в том даже, какую рыбешку мы выловили Дело в том, что здесь ловить нельзя Но мы эту рыбу не ели, не имели никакого злого умысла Мы просто хотели ее фон померить Что у нас, в принципе, почти получилось, но не совсем получилось В общем, шагаем мы по Припяти Ощущение такое, что мы шагаем где-то по лесу потому что за вот эти сколько может 30 с чем-то лет все заросло вот такими вот деревьями и иногда среди этих деревьев можно найти вон какие-то небольшие построечки природа конечно Быстро захватила свою территорию обратно. Кстати, я первый разы, когда был в Припяти, мне некоторые люди писали, что вот какая-то там площадка точно-точно такая же, как в Call of Duty. И я в этом году впервые, наверное, играл в Call of Duty, не помню в какую часть. Но там, короче, чувак-чувака на спине а, вот так нес через Припять. И я вам скажу, ребята, очень-очень много похожих было мест а, именно с самого города Припять. Возможно, создатели этой игры отрисовывали карту. Вот так прям максимально реалистично. Ну, не все, конечно, моменты, но некоторые такие известные, узнаваемые места очень похожи были. Все, ребята, подошли мы к такому вот дому. Заросшая такая девятюня, в которой уже давным-давным-давно никто не живет. И дорога. Смотрите, что превратилось. Хотя это, кстати, бетонка вроде. Кстати, тут мусора может на великах кататься. Ты думаешь, что это сталкеры, а они бетохи, короче, трасы, вот, вот жетон, типа и. Такие, такие фини а еще как с сусом видос был короче чувак срал короче выходит с на магай показывает жетон пройдемте со мной и вот так и поймали а у гражданки был, да типа? да да, они гражданки они ходят типа камуфляж там нижне вниз, внизу срут типа... по да да и в итоге есть короче легенда про сручного мусора который который говорится то что когда он дома идет срать короче он мгновенно телепорти телепортируется короче к сталкерам где бы они ни не... я уже посчитал какой раз я в зоне здесь напишите в комментарии э какой раз я нелегально в зоне, первому тому, кто напишет э, правильный ответ, я скину на мобильный телефон 1000 рублей. Поэтому пишите, короче, там э, числом 10 раз нелегально, к примеру, там или 15, 20, или какой-то там, и номер телефона свой, неважно, там, с Украины, с Россией, вы. я вам скину 1000 русских рублей тому, кто первый посчитает, сколько раз я был в зоне. столько раз я там, сколько в комментариях написано «я был в зоне», и я не понимаю тех людей, которые здесь принимаются Не, понимаю, можно случайно приняться Но ну, некоторые люди прямо берут себе такую традицию Доходят до Припяти Потом то ли сдаются, то ли забивают болт, короче И очень неосторожно себя ведут И видите, на самом деле Нужно вести себя вот как какая-то мыша Вот мы там, допустим, пошумели, мы убежали, короче Если мы сейчас кого-то видим Даже если вот они в гражданке выглядят как сталкеры Не нужно к ним подходить, нужно просто их Обходить стороной, потому что это реально могут быть патрульные Просто как бы ты сильно не устал, нужно максимально быть осторожным и ты будешь незамеченным. Проходим, и тут такие виды. Эх, давно я в припяти не был уже. Три года прошло. Мы зашли в один из домов. Я специально не полил этот дом с улицы, потому что в этом доме находится очень крутая сталкерская хата. Кстати, давайте покажу вам такой уголок квартиры съемщика. И здесь прям фамилии были написаны, кто в какой квартире жил. В общем, в этом доме есть очень крутая сталкерская хата. Вернее, здесь даже две сталкерские хаты. Одна такая, больше на бомжатник похожа. Это на этом этаже, да, Родина? Или прошли? Мы прошли или нет ее? Нет, не прошли. Окей, короче, давайте сейчас зайдем в первую такую бомжатскую слегка хату сталкеров. А потом зайдем в классную. Что-то тут написано. Марк... Ой, что-то там короче гадость какая-то написана так вот, хат. Где? вот. Всё. Там тоже я зайду короче покажу вам обзор хаты ну как бы ну не нужно как-то ожидать чего-то сверх крутого потому что понятно здесь мародеры были все разворовывали. кстати эту хату мы, наверное уже могли у кого-то на ютубе видеть что тут написано какая-то афиша висит вот такие вот кровати. Я наверное, на таких кроватях не спал бы. Я вам покажу, на чем я сегодня спал. То есть это вовсе не кровать была, можно сказать, стол был. Вот такая вот хата. Ну, в принципе, если постелить какой-то коврик, спальник там, в бы не поспать. По-своему прикольно, наверное. Так, вот ещё, походу, одна комната. На этом матрасике кто-то спит. Меня часто спрашивали раньше, а где ночевать в Припяти. Или там в Чернобыле, но в Чернобыле не рекомендую ночевать в палатках, потому что здесь все-таки много есть различных диких животных и, не дай бог, будет какое-то неудачное время года, у них там будут какие-то брачные игры или что-то другое, и они разрушат вашу палатку, будет нехорошо. Так, ребята, поднимаемся еще несколько этажей выше. Артем говорит, что в этом доме он нашел пианино, но на нем работают не все клавиши. Вау! Я сам офигел, я когда возвращался за хлебом и за поплавком, короче, нашел ее. Все время я провел температуру, да, у меня 37,2. Температура у тебя заболел? Покажи. Ну я вообще со... выключу 37,2. На 37 да, 37,2. Тихо. Ну, в принципе, чувствую, себя довольно хорошо. Все веди. Тихо. Так, посмотрели пианино, поднимаемся, ребята, выше. Итак, ребята, зашли мы на очередной этаж. Здесь такая надпись. Пришел, оставь подарок. А здесь полиция сидит. Открываем вот эту дверь. Ничем неприметную. Заперлись сталкеры. Хреновы. Так, давайте закроем. закроем окно. Покажем эту хату во всей красе. Дизайнерский ремонт, который сделал Влад Резнов и... Аль... Владимир Волк, вот. Короче, рассказывай, что вы тут сделали в этой хате и сколько у вас на это ушло времени. Утеплили хату, как бы запенили все, покрасили. Давай это с другой стороны надо показывать. Обидно, он сразу. Не, здесь короче краски, оно не видно. Блять, петарды взрывают, дурак. Короче, они принесли реально сюда пену, запенили окна. Здесь написали собственность Влада Орезного и Владимира Волка. Что, То есть, чтобы вы понимали, у ребят в Припяти есть своя недвижимость, которую да. они захватили. Так, а здесь что они написали? Марк и Вадимыч не делать тут гей И вообще не ходить тут а, Покажи на свою да. Можно? Там нет как он тут опускается обратно? Настоящий, ребята, короче, пистолет Не знаю, зачем он его носит Если нас примут здесь, твоим с этим пистолетом а, не с ним, небольшой срок, да, мы, короче, сразу Влада скидываем, говорим, мы не с тобой, брата. Хата оборудована по новых технологиях, даже есть свет, то есть мы уже продемонстрировали, как выходит подходим туда, это у нас солнце. Ну, кстати, солнышко нарисовано Конечно. и свет, очень классно продумано. Да. Так, двери все вот это выкрасили, да? Да. Мне интересно, кому в голову пришла вот эта маниакальная такая штука, короче, разбрызывает как будто да, следы б... крови. Короче, была история, то, что мы хотели сделать втроем эту хату, ну, один долбоеб, короче, который долбится в жопу, ну, там, неважно. Марк Кирилл, если что. Дам номер телефона другой хате. Короче, он взял банку краски и начал так хуярить. нахуя ты такие, делаешь? Он такой, бля, типа, это моя фантазия. Просто складывается ощущение, что здесь какой-то психопат был. Вот так взял, короче, нож, вот так, открыл его. И вот такой... Жопу себе залил, на не портне видео блядь видишь поэтому типа такая херня поэтому мы их выгнали из этой хаты в общем как видите ребята у них всего лишь две кровати потому что хата у них на двоих я не знаю что они тут двоим делают короче мы поняли что спальное место есть вот здесь здесь пал сегодня ночью Артем. кстати это вы заклеили для того чтобы когда вы включите свет вас с улицы не видно было но на всякий случай, да. Я же, короче, ребята, сдвинул два стола, положил сюда рюкзак, вот где там, вон там лежит мой рюкзак. И вот здесь на столе спал, потому что на полу спать мне не хотелось, здесь пыль. Средний радиационный фон, где-то там 50 этих микрозивертов, или как они правильно называются. А в припяти, что, в принципе, примерно в два раза превышает норму. И, ну, я не хотел стоит. бы как-то спать вот этом. 15? О, так тут, короче, радиационный фон реально, как, допустим, у вас дома. Может, даже, кстати, у кого-то немножко больше радиационный фон. Но все равно на вот этом песке мне валяться не хотелось. Потому что мало ли кто здесь ходил. Непонятно, где он до этого ходил и какой песок сюда принес. Поэтому я, короче, сдвинул столы, спал на столах. Ужасно не выспался. Но, кстати, вот Влад включил дозиметр. Как видите... Очень-очень даже чисто. Ну что, ребята, а сейчас мы немножечко еще отдохнем и поедем в одно очень классное интересное место. Но это место вы уже увидите в следующем ролике, который тоже будет про Чернобыль, про Припять и, короче... Терпятся, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, ребята, походу мои подписчики сломали колокольчик Ютуба. Короче, тех, кто нажимал колокольчик, я попрошу вас отжать его обратно, а потом еще раз нажать. А тех, кто не нажимал, нажмите для того, чтобы... След следующий ролик посмотреть одному из первых и возможно если вы посчитаете сколько раз я нелегально был в э, зоне отчуждения, то вы получите 1000 рублей на свой телефон. Согласен, сумма небольшая, мелочь, но все равно приятно. Короче, ну и вообще просто чтобы смотреть классные ролики, подписывайтесь. Потому что по статистике 57% моих просмотров идут от зрителей, которые не подписаны, не понимаю. В чем проблема? Подписались и смотрите, было бы прикольно. у нас, кстати, вот такой вот вид с окна. Лепота, как говорится.